Прежде чем начать с ребенком видеотренинг, непременно ознакомьтесь с общим методическим описанием. Обучение чтению по методу Льва Штернберга. Уровень 1.1 1, .1. Один слог слияния. Темп средний. Если ребенок не сможет справиться с заданием на средней скорости, перейдите к подготовительному упражнению в медленном темпе. Задание Сначала просто повторяй за диктором, а затем попробуй обогнать его. Маска Ма Пальма па облако, «О» – ножницы, «Но», утка, «У» – гусь, «Гу» – иглы, «И» – нитки, «Ни» – девочка, «Де» – белочка, «Бе» – дыня, Тыква. Ты. Аист. А. Наволочка. На. Волк. Во. Хор. Хо. Бусы. Бу. Душ. Ду. Рыба ры лыжи лы кепка ке репка ре юбка ю рюмка рю мячик мя ящик я дама да, тапки, та солнце, со. Зонтик. Зо, курица. Ку, луковица, лу, диск, ди, тигр, ти, галстук. Га, кактус, К, Ка. кошка, ко, ложка, ло, жук, жу, шуба, шу, месяц, ме, перец, пе, вишни. ВИ. Мишка. МИ. Тетерев. ТЕ. Череп. ЧЕ. БАНКА. БА. САНКИ. СА. БОЧКА. БО. ШОРТЫ. ШО. МЫШКА мы, шишка, ши, веник, ве, лейка, ле, листик, ли, письма, пи, жаба, жа, заяц, за, домик до – тортик, то – зуб, зу – сумка, су – зебра, зе – сердце, се – люстра, лю – тюбик, тю – чайник, Ча, дятел, дя, лампа, ла, ванна, ва, голубь, го, молния, мо, муха, му, пушка, пу, рак, ра, царь ца повар по робот ро туфли ту ручка ру гиря ги кисточка ки бык бы сыр для продолжения тренинга перейдите к упражнениям более высокого уровня.